Рассказываю максимально просто, все начинается с чашки и углей, количество дыма количество вкуса зависит тоже от этого. Накладывать мы будем вилкой. В чем разница? Если пальцами накладываем, мы когда моем руки, мы теряем до 15% табака. Просто убираю оттуда всякие листочки, которые торчат, потому что они начнут гореть. В общем, вот что получилось. Я не рассказал. Это специальный, эксклюзивный кальян. Показываю. Состоит из двух частей кальян. Это колба, это основание. Называется еще оно промодуль. А наливаем воду. У него есть уровень воды. Вот он здесь. Не перепутаешь. Чашку устанавливаем сверху. Далее нам понадобится коллаут. Его ставим сверху, пока он холодный. Мы уже приготовили уголечки. Так, немножко по гигиене надо. Значит, вот такая штука есть. Это гигиенический мульт штук В общем, ровно через 7 минут его можно начинать курить. А пока минутная пауза. Нет, а теперь реклама. Пробуем, как я правильно вам показал или неправильно вам показал. Вау. Как она? Счастливый? Да. Все. Мы забили. Поздравляем! Это была маленькая инструкция. Ну хочешь пробыть? Хочу снимать. Внимание, я буду продувать кальян. Раз, два, поехали. Прекрасно. Мне понравилось. Давай, чувак, туда ничего не будет. Малина, значит, есть, грейпфрут есть, все вкусно, вечеринка вкусная. Все вкусно, вечеринка вкусная.